Доброго времени суток, уважаемый подписчик канала Игорь Черноусов, Это видео я должен был записать, наверное, больше года назад. Ролик посвящен моему тренингу, которому уже, наверное, скоро стукнет два с лишним года. За это время тренингу, к продажам тренинга подключилось больше тысяч человек. Выплатил я партнерам где-то 338 тысяч рублей, хотя тренинг сам стоит сейчас 1400 рублей партнерка двухуровневая тренинг записывался для того чтобы люди могли научиться партнерским продажам и главное могли заработать какие-то свои первые деньги и я уже очень давно планировал его обновить но в жизни происходят разные события сейчас я как раз занимаюсь тем что обновляю этот тренинг в этом ролике расскажу что конкретно уже обновлено что будет обновлено, и отвечу на вопрос, который часто задают, актуален ли тренинг, и часто мне задают такой вопрос, а актуальна ли вообще идея заработка на партнерках. Постараюсь по памяти процитировать вопрос, который мне задали прям относительно недавно. Вопрос был что-то типа такого, Игорь, а не поздно ли вообще заниматься этими партнерскими продажами, все самое лучшее расхватали. Вот ржу не могу. Понимаете, такие вопросы могут задавать только люди, которые вообще не понимают, что такое партнерские продажи. А, к сожалению, очень многие не понимают, что это такое, либо видят это как-то вообще каком-то через какое-то искаженное зеркало. Друзья, услуги людей, которые могут привлекать трафик они раньше были востребованы, сейчас востребованы очень. На услуги этих людей практически очередь выстраивается. А дальше, в будущем, когда еще будет больше конкурентная борьба, то вот услуги людей, которые могут что-то продать, привлечь целевой трафик на ваш продающий сайт, они будут просто на вес реально золота. Ну, кто, конечно, умеет это делать? А вы поймите, что авторам, каких-то продуктов, владельцам каких-то бизнесов, им некогда заниматься еще тем, что привлекать клиентов из интернета. Ну, правда, времени физически не хватает, потому что все время уходит на поддержание работоспособности своего продукта, либо работу в своем бизнесе. Вот, вот на это тратится время владельцев бизнесов, авторов каких-то продуктов нормальных. И любому адекватному владельцу бизнеса проще и выгоднее заплатить часть какой-то своей прибыли за продажу конкретного продукта, чем вкладывать какую-то сумму денег в рекламные кампании надеясь, что у тебя там что-то выстрелит, что-то не выстрелить лучше делиться частью прибыли раздавать людям которые смогли порекомендовать правильно твой продукт и с ними поделиться на прибылью куда у вас что-то купили поэтому идея партнеров людей которые сами ничего не создают а делают только одно но очень важно это привлекают целевую аудиторию помогают авторам продавать их продукты они всегда будут востребованы и я я считаю, что школа партнерских продаж это лучшая школа, с чего нужно начинать. Любому человеку, который хочет начать зарабатывать в интернете, потому что школа партнерских продаж, она учит основным, наиболее важным вещам. Она учит пониманию целевой аудитории, их боли, проблем, учит тому, как подобрать продукт, который закрывает более целевой аудитории. И, конечно, учит самому главному, это привлечению трафика. Вот три ключевых момента, на которые базируется нормальная схема партнерских продаж теперь актуален ли тренинг который писался вот уже бог знает сколько назад я могу честно вам сказать что он актуален потому что я не рассказывал никаких серых схем каких-то непонятных там левых заработков там не рассказывал таких схем которые когда их уже опубликовывают в интернете они уже не работают то есть я рассказывал именно вот классическую схему партнерских продаж Первый блок – это биржи, то есть где искать продукты, к которому вы можете подключиться как вебмастер, как партнер. Второй блок – это как оценить качество этого продукта, как выбрать правильно продукт. Третий блок – это как сократить вашу партнерскую ссылку, сделать ее привлекательной, чтобы эта ссылка не банилась в социальных сетях и не пугала людей. А начиная с четвертого урока, непосредственно уже пошли уроки, связанные с привлечением трафика. То есть я рассказывал о социальной сети о трафике из социальной сети одноклассники, рассказывал о средствах автоматизации, которые очень простые, но очень эффективные для одноклассников. Немного рассказал о Ютубе без создания видео, то есть по-простому, как тянуть трафик из Ютуба. О Фейсбуке о ВКонтакте я не рассказывал в оригинальной версии, хотя методика работы в Одноклассниках, ее можно аналогично применять во всех социальных сетях. То есть ничего тут такого сверхъестественного нет. В конце трех был небольшой блок, посвященный типа платной рекламе, то есть работы с авторами, которые имеют свои подписные базы. Я давал базу авторов имеющие свои базы подписные с ценами, с тематикой, с конверсией то есть можно было у них заказать рассылку и получить вот так вот быстро трафик на свою продающую страницу то есть сама схема она принципиальных изменений ну, не претерпела но конечно все течет все меняется и что в тренинге я сейчас обновляю я обновляю первый блок, потому что биржи о которых я рассказывал Джасклик, Лопарт, они поменяли свой интерфейс то есть они не перестали работать по-другому у них просто интерфейс поменялся внешне выглядит по-другому так как тренинг для новичков чтобы люди ну не ломали голову не искали почему вот в ролике одно а на экране другое этот блок я переписываю биржа физ товаров фиоспрома она вообще закрылась но это была уникальная биржа, с такими условиями я больше не встречал. Но и физ товара для новичков я бы, конечно, не рекомендовал по ряду причин. Сейчас я их тут озвучивать не буду, это я все расскажу в обновлении тренинга. Но одну хорошую уже биржу, которая работает очень давно, M1 Shop, я вот именно эту биржу включу в обновление тренинга. Блок номер два, он практически ничего там не поменялось. Здесь можно сказать только одно, что понимание целевой аудитории, как подобрать, оценить товар, который решает ее проблемы, это то, чему научиться можно только одним способом, если вы делаете это много раз. То есть здесь уже работает все-таки ваш опыт основаны на тех рекомендациях, которые вы получаете. А вот третий блок сокращения ссылок, он переписывается радикально. То есть сейчас я провожу третий урок вот так онлайн, в скайпе, рассказываю, как это нужно делать, потому что простые редиректы, простые айфреймы, они сейчас уже не рулят. То есть все это очень быстро вычисляется, что вы уводите людей на другой ресурс, и все это очень быстро банится. Поэтому как сейчас сделать свою реферальную ссылку, чтобы она не банилась роботами? Вот я рассказывал несколько вариантов. Каждый в зависимости от своего уровня технической подготовленности выбирает свой. Третий урок я уже много раз обкатал. По одноклассникам принципиальных изменений не произошло. Обновился, конечно, сервис GetBot. У него появилась новая панель управления, но можно работать и в старой. Но по новой панели тоже записан видеоурок, как с ней работать. Что будет добавлено в тренинг? В тренинг будут добавлены несколько блоков. То есть первый блок по контакту. То есть я добавлю блок по продвижению групп ВКонтакте, потому что если мы двигаем бизнес, группы и паблики, здесь вам потребуются они а профили. И достигнута принципиальная договоренность с Романом Сибирским. Человек, который мне по тому, что он делает, очень нравится. Роман вместе с Иваном Грачевым записали шикарный тренинг по рекламе ВКонтакте. Тренинг очень качественный, очень понятный, очень четкий. Ну, у Романа техническое образование. Все, что он делает, очень понятно, четко, пошагово, последовательно, с конкретными заданиями. И базовый вариант этого тренинга будет добавлен в тренинг по партнерским продажам. Будет добавлен расширенный блог по Фейсбуку. Договорился практически, опять же, достигнута принципиаль, принципиальная договоренность с Андро «Я богат». Часть его уроков будет также добавлена в тренинг по партнерским продажам. Достигнута принципиальная договоренность с Натальей Масленниковой. Наташа написала шикарный мануал по продвижению в Telegram Просто... Прочитал с большим удовольствием, мессенджеры сейчас рулит. Опять же, книга четкая, понятная, доступная для понимания и будет, надеюсь, отдельный блок, посвященный трафику из Telegram. Источники трафика я планирую добавлять в этот тренинг, чтобы каждый мог выбрать то, что ему нравится. Конечно, тянуть трафик изо всех этих мест... Реально ни у кого никогда не будет получаться. Но вот на чем-то на одном, на своем сосредоточиться, конечно, это лучшее решение. Все могут пощупать и понять, вот это мое, а вот это вот не мое. Вот эти изменения, они будут в уроках этого тренинга. Конечно, будет изменено доменное имя, потому что доменное имя System361 уже Полностью блокируется, наверное, всеми социальными сетями, но она уже заспамлена полностью. Я договорился с Еленой Безгиновой, Елена, надеюсь, вы видели ее сайт, который она делает. Сайт у нее получается шикарные. Елена переделает одностраничник для тренинга, но ну, уже после того, когда в нем будут добавлены все блоки с авторами, с которыми я сейчас веду переговоры. И произойдет, и произойдут изменения в, самой, в самом процессе обучение то есть, что произойдет то есть тренинг сейчас лежит на джаз клике, e, и вот в связи с тем что ссылки на уроки высылаются не очень хорошо тренинг будет переезжать на сайт соцгуру мы возобновляем с вячеславом работу этого сайта купили уже установили плагин member Lux, если вы знаете или проходили тренинги какие-то на member Lux. это плагин который позволяет вести обучение то есть, у вас будет личный кабинет, и в этом личном кабинете у вас будут доступны уроки по мере того, как вы их будете проходить. То есть это будет значительно удобнее, чем сейчас реализовано на Just Click. Изначально тренинг я планировал перенести на свой тренинг-центр, но у меня далеко не такие технические знания, как у Вячеслава Васильева. И вот благодаря помощи Вячеслава, все это будет прекрасно, я уверен, работать на сайте Суцгуру, вот на плагине MemberLux. Вот, в принципе, основное, что, что делается и что будет сделано в плане тренинга. Все, конечно, кто легально покупал этот тренинг, получат доступ абсолютно бесплатно к обновленному тренинг-центру. Вам нужно будет только связаться со мной, когда все будет уже готово. И я вам дам доступ к, к урокам тренинга. Ну, на этом, наверное, все. Если будут какие-то вопросы, пишите в личку, либо под видео. Всем успехов!